Всем привет, друзья, мои подписчики! Сегодня я приготовлю чизкейк. Вот такой он получается. Он вкусный достаточно. В общем, поехали, покажу, как я готовила. Значит, нам понадобится полстакана сахара, один стакан сметаны, 500 грамм творога, 20 30 грамм желатина, 200 грамм масла и пол килограмма печенья. Печенье я уже перемолола через мясорубку. Также, возможно, его и на блендере сбить до крошки. И вот получается такая у нас штука. Так, теперь сюда мы сейчас растопим масло, сюда вольем и вымесим тесто. Такое подготовим. Пока масло у нас топится, я взяла желатин, высыпала в чашечку, в посуду высыпать и сюда налила холодной водой, чтобы оно набухло чуть-чуть. Постоит 15 минут, набухнет. Потом мы его разделим на две части. Одна у нас пойдет в сырную, а другая в фруктовое желе. Вот такая масса у нас получилась тесто такое. Теперь берем форму разъемную, застилаем пергаментной бумагой. У меня здесь диаметр 26 сантиметров ну лучше, наверное, 23 брать. Все. И теперь мы это все сюда высыпаем. И утромбовым. Утромбовым. Сейчас я продемонстрирую, как это получится. Я это сделала. Вот, теперь мы эту форму ставим на час в холодильник. А тем временем взбиваем миксером творог, сметану и сахар. Вот такая сметанообразная масса у нас получилась. Теперь берем горячую воду, стакан воды. И это я сварила компот. Вы можете брать отдельно... Желе продается готовое фруктовое в магазине. Можете брать, чтобы не заморачиваться. Так, теперь это у нас напух желатин. Мы его сейчас делим на две части. Одну половину мы растопим в стакане простой воды, а вторую, меньшую половину, мы растопим в соке или в компоте, что у вас там есть. Так, чуть-чуть остыла вода, чтобы она была не кипяченая не кипящая. Выливаем это все в нашу смесь. Хорошенько взбиваем. Взбили. Достаем нашу заготовку с холодильника. Час уже прошел. И выливаем это все сюда. И также ставим в холодильник еще на час, пока желе не схватится. На ну вот, наше желе застыло. Час прошел. Теперь перед тем, как я залью его соком или компотом в моем случае, мне почему-то захотелось еще повыкладывать бананы сюда. И потом уже сверху залить. Вот, залила. И теперь опять же мы ставим в холодильник, пока верхний слой шалей не застынет. Вот, друзья, прошел час. Это все застыло красиво. Вот оно такое в разрезе. Все, ну, тут бледноватое, бледноватое у меня желе. Сверху вы можете сделать сока. Сейчас я продегустирую. А вы меня послушаете. Вкуснятина. Очень вкусно. Всем приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Смотрели мой рецепт. До новых встреч. Пока-пока.